Всем привет! В сегодняшнем видео я покажу вам всю еду, которую буду есть за целый день в период обратной диеты, которая у меня сейчас как раз происходит. У меня закончился соревновательный сезон две недели назад турниром Olympia Amateur, который проходил в Дании, и следующий соревновательный сезон уже планируется на конец 2022 года. Поэтому после сушки, которая у меня длилась 6 месяцев с мая 2021 года. Мне теперь нужно плавно выходить в период межсезонья, рекомпозиции, массонабора уже на следующий год. Для этого мне нужно постепенно поднимать калории и выходить из этого периода сушки тоже так достаточно плавно. Именно для этого и есть обратная диета. По сути, это такой плавный выход из длительного пребывания в энергетическом дефиците, на котором я находилась в период сушки. Поэтому сегодня я хочу вам показать, что же я ем, какой количество еды. Я снимала уже видео о том, что я ем за весь день в низкоуглеводный день, поэтому я оставлю ссылку в описании, где-то здесь сейчас должна вылететь подсказка, можете посмотреть, там тоже очень интересное видео. А сегодняшнее видео будет о всех продуктах, вернее всей еде, которую я буду кушать сегодня в день на обратной диете. Колораж у меня уже прилично увеличен, я также уже даже успела немного набрать вес, то есть немножко вернуться в более такое комфортное место что ли для себя в плане формы, потому что находиться в той форме, в которой я была в соревновательный сезон в течение всего года — это нереалистично и не нужно. Кто здесь новенький, меня зовут Аннет, и добро пожаловать на мой канал. Я сертифицированный персонаж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 фитнес-гайд, который поможет вам уже сейчас сделать первые шаги навстречу своей фитнес-цели. Так, хватит болтать, давайте я вам покажу все-таки, что же я кушаю во время обратной диеты, а также оставайтесь до конца видео для того, чтобы увидеть, как я буду готовить свой любимый яблочный штрудель. Ну что, поехали? Завтрак у меня практически каждый день почти одинаковый, это французский тост с сыром, прошутто, яичные белки, меняется по сути только десерт, и сегодня это домашний тыквенный в качестве первого перекуса кофе на безлактозном молоке и вот такой вот ММДМС 36 грамм. На обед порция оливье с индейкой и кола без сахара. Оливье я готовлю сама на низкожировом майонезе. Можно сказать второй обед, и это, конечно же, мой любимый кокосовый йогурт. К нему я добавила спелый банан йогурта где-то грамм 200, и хлопья для завтрака, вот эти вот шарики несквитка. В этот раз я купила микс из черных и белых шариков, и черные я уже все съела, остались только белые. Да, я их разделяю. Я не знаю, если еще кто-то из вас, кто так делает. И еще мне потом захотелось чего-нибудь эдакого, вкусненького, и я полила потом все это дело немного э, шоколадным сиропом. Получилось очень даже вкусно. Я только что вернулась с тренировки, и сейчас буду готовить финальный на сегодня прием пищи. Решила вам немножко показать процесс. Это будут у меня такос с индейкой и яблочный штрудель из теста Фила, поэтому сейчас я уже очень хочу кушать. Давайте начинать готовить. Для начала я разогреваю сковороду с маслом и нарезаю мелкими кубиками луковицы. Затем после лука я мелко-мелко нарезаю 2-3 дольки чеснока и также отправляю на сковороду. Когда лук с чесноком приобрели золотистый оттенок, я добавляю к ним фарш индейки. И пока индейка готовится, я тем временем нарезаю мелкими кубиками один томат. Теперь осталось начинку только посолить и поперчить, также добавить немного томатного сока и оставить тушиться, а тем временем можно сделать лаймово-луковую заправку. Для заправки мне нужно будет нарезать лук вот такими вот тоненькими полукольцами и залить его холодной водой с солью. Это нужно для того, чтобы лук выпустил свою горечь. Тем временем, пока лук у меня, можно сказать, принимает ванну с солью, я мелко нарезаю кинзу. Уже нарезанную мелко кинзу я добавляю к промытому после солевой ванны луку, поливаю это все соком одного лайма и добавляю также немного соли, оставляя эту заправку на какое-то время замариноваться. Для того, чтобы сформировать сами такус, мне нужно положить начинку в тортилью и закрепить ее края либо зубочистками, либо спичками, но если используете спички, то обязательно отрежьте краешек, на котором находится серо. И вот такие вот сформированные такос на противне я отправляю в духовку приблизительно на 15 минут, так как начинка уже в принципе готова, мне нужно просто, чтобы вот эта вот тортилья стала хрустящей. Тем временем, пока такос в духовке, я займусь яблочным штруделем. Для начинки у меня уже есть очищенные нарезанные яблоки. Я к ним добавляю совсем немного кокосовой муки, также щепотку корицы для вкуса, еще добавляю немножечко ванильного сахара, коричневый сахар, а также сок лимона для того, чтобы яблоки не потемнели в процессе приготовления. Затем я просто выкладываю начинку на тесто фила. обычно на одну упаковку теста у меня получается два штруделя, и потом я просто заворачиваю вот эту вот яблочную начинку в тесто так, как будто бы я заворачивала что-то в лаваш. Дальше я присыпаю пергамент мукой и затем выкладываю на него сами штрудели. После чего я беру вилку и делаю с ее помощью отверстия вот так вот елочкой на штруделях, для того чтобы выходил воздух из начинки и они не вздулись у меня. После чего я слегка также смазываю поверхность штруделя водой и чуть-чуть присыпаю коричневым сахаром, для того чтобы у нас была вот такая вот вкусная корочка и текстура сверху после чего я отправляю штрудели в духовку буквально на 20-25 минут чтобы они подрумянились но не были слишком сухие Подача я добавляю в такос нашу лаймовую луковую заправку, а также поливаю сверху соусом. Это у меня микс низкожирового майонеза и соуса барбекю. Мои такос уже готовы, и я не могу дождаться, чтобы их съесть поскорее, потому что я уже просто нереально голодная. Я надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным. Чтобы поддержать меня и мой канал, ставьте ему палец вверх, а также делитесь им с друзьями. Спасибо всем огромное за просмотр, и до встречи в следующий раз. Пока-пока!